Всем привет, с вами игроший Дэдрел. Сейчас будет легкий обзорчик рыбалки Египет Хургада. Всем привет, рыбалка в Красном море. Сейчас выезжаем в открытое море и будем рыбалить.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 какой ужас! <голов> Молодец! Самар! Сама закинулась! Рибачок! Хороший ревочок! <голов> Молодец! Алиса, отпускались! Наконец-то! Сейчас продолжение моего видео! И сейчас Вау! Желтенькая! Желтенькая! О, Рыбка! Давай! Есть, Арина! Да. Я же сказал, Арина наш талисман! А рыба. вот Пошли, пошли. Пап, как это называется? Как это называется? Ирина! Это... Вот. Давай, давай. Давай, катушку крути. Есть. Ну, да. Ничего особого, но самое самое главное, что это наша что рыба. Понимаешь? Что тебе больше всего понравилось? Все <связывая> понравилось. Мы были на рыбалке, с вами был Крошик Дэм. чем мы закончили наш нашу рыбалку сегодня с вами был крошекдей ставьте лайки подписывайтесь на наш канал всем удачи всем пока пока подписывайтесь на наш канал и не забывайте и на...